Я все так же мега не понимаю этой игры. Это все очень странно. Очень. Ладно. Опять. Ну что, опять? Всем привет. Продолжаем проходить Dead Space. Первый. Вторая глава на очереди. Ну. Поехали. Тише. Все в порядке, Макой? Он тут? Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь. Как я обещал. Я, я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Макой сказал, что приведет нас к челноку. и только потом мне ничего не говорите Здесь же музыки нет, как во втором <свот> Точно, точно, точно. <свот> Я не знаю, <свот> что будет с этой игрой. Мне страшно. Я пока это все буду перемещать. Просто я думаю, ну, урона мне мало кто будет наносить. По крайней мере, я на это надеюсь. Спасибо, Кэп. Да, означают, что патроны закончились. Спасибо, Кэп. Да, да, да. да. что не так с этой игрой? мозг о господи Я Говорю, здесь что-то на нас напали кенды исчезла только что было рядом не могу поверить что потерял ее не... так. Но сдаваться рано. Принеси мне икс капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в ноль терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Все. с такими паниками цвет о нет это будет жестко но сейчас я вроде себя чуть по комфортнее чувствую это будет не, не так тупо был бы еще счетчик фпс, блин обнаружена опасная аномалия активирован режим карантина окей понял а? Один. Ах ты падла. А да ты ублюдок. Когда? Почему? <звы> остальные внизу, видимо, да? <звы> Скорее всего, да, остальные внизу. Перезаряжай быстрее. А, стоп! Это славненько. Я просто думал, у него броня на ногах. сколько 5 до да, боезапас угу. а -а -а. запись идет запись идет скорость перезарядки надо наверное, прокачивать а так-то мощная И сюда, но не сюда. Стальные комнаты золутаем. Что я там говорил, кстати, про то, что мне урона не нанесут, да? Я немножко поспешил. Сводами. Да, здесь у нас ничего. Вот этого надо подлетать. Ага, денежка. Так, здесь. Ага, патрончики, найс. Здесь ничего, ничего. Еще патрончики, нас так, ну, осталась одна комната. Что, да? Трона. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь, вы так, доктор Кейн, все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но я. Обелиск — великая святыня, и вы, вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс. Чем серьезней ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. <связывая> <связывая> Это меня и беспокоит. <связывая> <плодисплощая> меня тоже. Только не говорите сейчас то, что этот. А... Я думаю, сейчас тоже сквозь текстуры полетит. Я бы вообще охренел. Текстовое сообщение. А, вот, ну база, данных ну. <coughs> Выводы по обелиску, личный журнал, доктор Теренскин, старший акцент в науке. Несмотря на отвратительное качество видеозаписи из колонии, похоже, это действительно настоящий обелиск. Первый, найденный церковью за 200 лет своего существования, я собираюсь поднять его на борт корабля и тщательно исследовать. Перспективы этого открытия огромны, не для меня лично, хотя я и мечтал найти обелиск многие десятилетия, но для всего человечества и для церкви и онтологии в частности. Этот обелиск способен открыть дверь в новую эру. Я приложу все свои силы для этого. Конечно, конечно, церковь высоко оценит мои труды. Хотя, единственная оценка, которая чего-то стоит, это благодарность от человечества. Поистине благословен этот день. Да хватит стукать уже! Стукает, стукает, стукает, стукает, он там. Стукает, стукает, стукает, стукает. По башке я себе Пока, куда нам надо. Помогите, ради Бога, помогите, спасите! Ну, тут как не старайся, его все равно спасти. of them. еще и прыгнуть на меня хотел ну, залезай куда-нибудь ну, ты определись Живой, лол. Сколько в него выпустит то надо? Миллион? Это скример. Я не знаю. Будем, значит, на них лазерными. <coughs> Руки, ноги, что? Я только сейчас это заметил. Режим. Какого? О! Бра! Да, говорю же броня. нет это могло меня убить вообще-то как будто лут появился нет? где магазин возьмем пару аптечек. Не нанесут урон. Раз, два. Теперь рюкзак. Продать. Да, конечно, что-то переместить. А, выйти. Так. Ага, ровно одну. Хорошо. так так так так так Аптечка средняя Ну, большие в принципе можно потом продавать голова бьется Мне страшно ну хоть в текстуру не полетел уже радует обязательно это то громко делать так тут есть некоторые двери открытия Силовыми узлами которых не окупается. И я не помню, какие это. Будет открывать все. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время. Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным Мы должны принять это Мы первые свидетели Матиус никому не позволит спуститься в колонию Пока не выясним больше, она на карантине К черту Матиуса Ему лучше, чем кому-либо еще известно Что это важнее всего Важнее операции или даже компании Думай, что говоришь Там внизу умирают люди Только бесполезные и неверующие Но я верю А Петеренс веришь? Скажи Дебил. Медицинский журнал. Доктор Урвик. Старший психиатр. Отчет о психиатрическом и обследовании. Пациент Харрис. Рабочий. После очередной сильной дозы успокоительного Харрис спит. Похоже, он вообще не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали бы в состоянии истощения, проведя более 50 часов без сна. Но только не Харрис. Ее объяснения тому, что произошло в колонии, также звучат крайне странно. И в них явно прослеживается паранойя, аналогичная той, что охватило многих людей на планете внизу. Его вина в присутств... преступлении однозначно. Два офицера службы безопасности были рядом, когда он захватил в заложнике доктора Церрелла и убил сестру Эванс. Да и сам Харрис ничего не отрицает. Но при этом он говорит, что в его детях не было никакого преступления и испытывает... И не испытывает иторики чувства вины. Просто классический образчик поведения социопата, хотя других симптомов разрушения личности я в не обнаружил. Он общителен и дружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но когда я спрашиваю его об убийстве, он замыкается себе. А убийстве он. Так, так, так, так, так, так, ага. теряет связь с окружающим миром и начинает проявлять симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинации, похожие на те, о которых сообщает из колонии. Харрис утверждает, что он угрожал доктору, потому что должен был остановить видение и лица. И что он снова убьет, лишь бы стать вновь единым. Что это все значит? Я не могу понять. Очень интересный случай. Абсолютно. Сколько у меня узлов? Два. Понятно. Мало. уже использовал. Зачем ты мне что-то говоришь? Здорово. Зачем да ты такой быстро-то? Давай ты успокоишься. Скажи Я говорю, как будто эмулятор Xbox. А. <звы> да, меня тоже от этого воротят. О! -о, -о! Блюдок, мать твою. Сука, падла. Прикинь, блядь. Можно быть еще один уровень, а? да да да да да я в курсе где-то узел улетает, кстати Здесь еще додики бывают гуляют, так что надо быть аккуратно. А, ну вот он типа Что происходит? О боже. Шимура можно настроить разные силы тяжести. В зоне невесомости свои гравиботы активируются. Как скажешь. господи, что происходит? сейчас эти говноеды побылазят еще, да? Ты достал электроподушку Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Изак. Раскач. Зона невесомости. Патроны, наверное, тратить не буду. Я просто здесь буду Это обязательно. Нет, нет, нет, нет, нет, парень, стоп. Ага, я пошел. Ах ты... Су... Ой, двое, я пошел. А... А, я пошел. Опа. Я знал, что ты здесь будешь. Легче. А, вот а перезаряжаю. Так, так вот сделаем. Сейчас все равно кто-нибудь появится. взять как бежать патронов все равно много не бывает так что а тут сейчас еще это говно появится еще О, я, ж... я ж не серьезно до да сколько можно -то? ой плохой референс а заряды так большая птичка продать уверен продать это надо это перенести перенести перенести перенести размена энергия энергия магазин перенести рюкзак Просто это по-любому пригодится. Просто тут глава через главу. Костюмом появляется. Поэтому лучше так оставить, типа. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Ой. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Ваша, На стол его. Сестра, держите крепче. Господи, конец записи. Ты была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверена, она где-то рядом. <клес> Чна твою мать на ну, иди сюда пойти надо? Ну давай, расстехляйся. Когда я перезаряжаться, начинаю. О, здорово. Ящикайся. Ай, су. Ты урод. Слишком вас много, что-то ребята. на магазин. Да, hey. Ай, hey. меня кто-то слышит? Имя Эйлен Фиск. Я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй, кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите, я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный из колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Прикиньте, да, вот так вот проснуться. А вокруг просто не души, везде кровь. и расчленка. Знал, что ты здесь будет. опа Дети, видимо. Ну конечно, больше всего удивляешься, как он еще там что-то пытался звуки какие-то издавать. Что у здесь? Исследовательский журнал доктор Кейна, старший по науке капитан Матиус, Бенджамин. В дополнение к нашему предыдущему разговору, я хотел бы попросить тебя повременить с доставкой обелиска с планеты на борт на денек другой. Уверен ты знаешь, что я сильнее кого-либо его хотел исследовать, этот удивительный артефакт, и понимаешь, что ситуация в колонии заставляет тебя действовать быстро. Но в этом как раз и вся загвоздка. То, что происходит внизу, невозможно объяснить какими-либо естественными причинами. И нам необходимо время, чтобы досконально проанализировать ситуацию. С этим мои последние беседы с доктором Мерсером. Я хочу спуститься вниз, чтобы вместе с докторами ЦРВ и Вэлланд провести тщательное клинические исследование Тернс. О, исследовательский журнал. Старший офицер по науке доктор Кейн. Запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но, как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы — острая депрессия, бессонница, галлюцинации. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить несколько больных на для обследования. К тому же, психиатр колонии, доктор Велленд, признался что не может объяснить происходящее и зашел в тупик мне не нравится идея привлечь доктора мерсера но сейчас необходим его опыт нам нужно решение проблемы и как можно скорее до сих пор катится салон mm -hmm. сейчас будет весело Здорово. или ничего. По крайней мере, ты летаешь нормально. Разобраться, что черпа переслучилось с этим кораблем. А что, и так непонятно, что ли? Медицинский журнал. Доктор Домус. патологоанатом Отчет смертельных случаях на борту корабля. Объект капитан Матиус. Это моя скорбная обязанность сообщить всем о том, что капитан Матьюс мертв Сообщение о событиях, приведших к его смерти, крайне запутано, поэтому мне приходится оперировать лишь данными вскрытия. Объект находился в прекрасной физической форме для своего возраста, хотя анализ крови обнаружил низкое содержание лейкоцитов. Так, ага. Так, ага. А. При безприцельно на высоком уровне каких-то еще лейкоцитов. данные его. Валютного обследования не содержит никаких указаний на то, что капитан был чем-то болен, хотя даже при нынешних показателях аномалии крови не стали бы причиной смерти. Множественные ушибы на руках и предпречья свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Кровопотеки на грудной клетке заставляют предположить, что объект перед смертью был связан. Причина смерти – удар длинным тонким предметом в глазное яблоко дальнейшим повреждением лобных долей мозга что вызвало серьезную нейротравму с последующим летальным исходом чтобы нанести подобную травму требуется значительное усилия, а вероятность нечастного случая с подобными результатами крайне мала. на основании всего вышесказанного я выношу предварительный пердикт насильственная смерть кто именно был ее причиной находится уже вне моей компетенции ясно по трошки провалиться давай you spin my head round еще один рейтинг здорово насколько да в тебя надо-то охереть весь магазин просто одна из этих тварей пробралась в каюту капитана я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь. Найду в чем загостка. Окей. Okay. Давайте сразу в магазине разберемся. Чтоб переходить к следующей главе, я уже потихо. Пока... Я переместил, надеюсь. Должен переместить. Плазменная энергия. Мстить. Мг. Ну пока все. Делаем голову. Голову. Голову. Казалось. Ну что ж. Что могу сказать? Глава 2. Интенсивная терапия завершена. Ну что ж, ребятки-ребятульки. Вторая серия подошла к концу. Вторая глава завершена. Также, в принципе, укладывался во время, около 40 минут. Поэтому всем хорошего настроения. Всем пока. И до следующей серии, ребят.